Да-да, я жуткий слоупок, так что, блин, можете мне об этом ничего не говорить. Я помню. Итак, всем добра, с вами Мишаня. И это юбилейная десятая серия Hammer Arta. Забавным фактом тут является то, что это продолжение девятого выпуска про Metal Family. И да, если кто-то скажет что-то про мою прическу, и я найду его. А мы начинаем! <клес> Сейчас наверняка возник вопрос, а какого, собственно хрена, мы еще продолжаем усолить эту тему? Ну... Так как о проекте в прошлый раз мы ничего совсем не сказали, а сказать что-то надо все таки К тому же, десятая серия вышла совсем недавно. Да-да, я слупок, я помню это. И, если верить автору, то это полный сезон, что позволяет, собственно, поделиться своими мыслями о проекте. Но несмотря на обширные планы... Как так? Что за наебалого? О втором сезоне пока что инфы нет. Но я думаю, что скоро она будет. И да, ребят, те кто спонсирует этот проект, знаете, вы просто молодцы. Я вас обожаю. О чем это я? Ах да, проект. Если смотреть его с самого начала, то можно наблюдать прогресс от серии к серии. Правда, в основном улучшается только анимация и стилистика. С сюжетом и озвучкой все было в целом неплохо. Приятные голоса, звук не пердит и не шумит, как у некоторых. В том числе и у меня. Но обо всем по порядку. Анимация в проекте менялась в лучшую сторону. Становилась более плавной, обретала визуальные эффекты. Например, фанатичный блеск в глазах Глэма или эффект стекающих капель. Это просто прекрасно. Мне понравилось на 100%. Но, к сожалению, есть и грустные моменты. Сейчас вот, ёпта! Сейчас вот! И да, как вы поняли, сейчас мы будем говорить о явных проблемах, которые бросаются время от времени в глаза. Но правда, общего впечатления портить они не должны. По крайней мере, у меня такого не было. Но все-таки озвучить их надо. У многих наверняка возник вопрос, что это за минусы такие, которые могут испортить впечатление от просмотра Metal Family. Не прикасайся! А -а -а -а -а -а -а, господи! Я, конечно, не Станиславский, Константин Сергеевич, но я кричу «Не верю!» Сильно уж наигранно это как-то звучит. Ну вот, серьезно, Я, конечно, могу попробовать, но если у меня ничего не получится, то вы этот момент не увидите. Не прикасайся к ней! Также картину маслом немного портит работа с тенями. Её, к сожалению, по минимуму. Вот прям в основном... Тени есть только на задниках, персонажи почти их не имеют. Что печально, с одной стороны, но я думаю, это не сильно критично. А с учетом новых трендов... Scared, да уж, о тенях можно забыть. Я буду краток и постараюсь без спойлеров. Если поначалу сериал начинается как скетчи и пародии на разные жизненные ситуации, то вот пятая, девятая и десятая серии были сюжетными. Это пиздец. Остальные серии связаны друг с другом, главными героями и некоторыми сценами. И то отсылками друг к другу. А вот же 5, 9 и десятая серии это продолжение друг друга и полноценный связанный Сюжет, рассказывающий нам историю Глэма. Это многое проясняет и открывает нам глаза на определенные вещи. Они рассказывали нам историю становления Себастьяна. Из забитого диктатуры отца Хлюпика в амбициозного музыканта. О том, как он забывает о боли и живет только музыкой. Единственное, что мне не понравилось, это то, что они идут не по очереди. Но считать это полноценным минусом я считаю глупо. Я сейчас кому-то в лицо плюну. Знаете, возможно, это будет очень мало, но я думаю, что вам самим стоит посмотреть девятую и десятую серию, если вы ее еще по какой-то причине не смотрели. Ну а с вами был Мишаня. До скорых встреч!